Что человеку необходимо сделать, для того, чтобы у него все получилось? Давайте я вам найти идею. У вас уже есть идея, ради которой можно жить. Она у вас есть, уже есть. Второе. Найти как можно больше друзей. Вы можете их найти. Начинайте уже сейчас. Дальше. Много действовать, преодолевая страх. Действуйте. Делайте мне предложение какое-то. Делайте там какие-то предложения моей компании. У вас есть желание, делайте. Получится ли у человека что-либо? Да, получится. Почему? Потому что мы эзотерики. У эзотериков все получается.